В и или... Вы что думаете? Я тут с вами бухать буду? Фух. Огурец. Карина, а когда вы уже замуж выйдете? Ну, мне надо это. Я дома сижу, лежу. Сижу, лежу. Евгений, давайте мы с вами поговорим продуктивно. Вы знаете, что это нарастающая будущая звезда, приехавшая из колхоза, да она тебя зацепит, Евгений. Да давайте попробуем, это можно зарабатывать деньги. Да, да, У меня он. нет 5 миллионов. Виздите, Евгений. Покажу одно видео, скажи, что думаешь. Самое большое количество документально зафиксированных за час, 134 у женщины и 16 у мужчины. Не хотел бы посмотреть этих людей. У меня-то тоже есть наклеечка, да? И свой шатер, между прочим. Привет! А, не ори, пожалуйста. У меня так башка болит просто. Я даже не знаю за чего. А ты что, не помнишь, что вчера было? А что вчера было? Дорогая, ты же любишь неожиданные сюрпризы? Вот, у меня для тебя сюрприз. Ты наконец-то купил билеты на море. Нет, тормоза отказали. И чем будет делать с тобой? Звездой! Звезду чего? Малыш, звезду всего, ты понял? И что для этого нужно? Ну, прикинь, я с тремя вчера сексом занимался. А да. я с пятью занимался сексом, а Ай! Что с тобой а -а Ай! Что случилось? Голова болит от пиздобольства. А кого вы уже подняли? <с back> вот, значит, смотри, вот это, загибай. Мишка Ясный, да? Наташа Куда Куда Зачем, да? Вот это вот псевдоним шикарный. А, виолетта... Кто это такие? Звезды! Нихуя Звезды нехуя. чего? Звезды севой! Ис, почему у меня нет парня?! Потому, Потому что ты не, ну, не есть Это не бесит! Это не бесит! Это не бесит! Это не бесит! Это не бесит! Это не бесит! Это не бесит! Это не бесит! Это не бесит! Это не бесит! не не не Это не не не не Это Это Это Ети, твоя мать, ты ж хорошо, у меня нормальное тело Да тело-то нормальное, пластичное, но ты ж не в один концертный костюм не влезешь, зайка, ну! Блядь, а ты прям влезешь! А я влезу! Ух, какая, ух, какая, ух, какая убогая! Ты у меня самая красивая самая лучшая, она, ну прям реально бога. Какая симпатная! Пойдем познакомиться! Пошел, ты можешь познакомиться? Ты с другом, мы 15 лет <связывается> На, бля. Пошли. Пошли. Малыш, да ты не в курсе, Дин? Покажи. Привет, смотрим Карину, вместе со мной. Смотри сюда, смотри, вот это значит вот пластикой, да? Молодец, Дин. вот так, вот, вот так. Поехали а? дальше. А, вокал. А выйду на улицу, а гляну а? на село. Ой, Ой, зина, привет. хватит, она же ни петь не умеет. Да что вы знаете о умении радоваться мелочам? В голове моя психушка. Ты что, твоя бывшая? Да не, я ее первый раз вижу. Ты видел у парня, какая ублюдская рубашка? Зачем он ее вообще надел? А знаешь, малыш, на нашей эстраде не нужно хрена петь, чтобы звездой быть. Посмотри, куда ни плюнь, ни хрена не умеют петь, но звезды. Зина, заканчивай. Я, я хочу быть звездой, звездой, Я денег не дам. Карина, сегодня в твоей жизни будет самое романтичное свидание. Я готова. Она Здрасте. О, О, начальник звонит. Ну... А пошли ты его на... А пошел на... Да. <смех> <смех> Все, меня уволили. Ну я такая счастлива. Раньше ты была богатая, но несчастная. А теперь бедная, но счастливая. Выпьем за это. Да. <смех> Папа, выходи. Да что ты орешь-то, а? Помоги, пожалуйста, Иванушку приворожить. Ну, ну же это... Дурак! Зато красивый. Ой, Иван пошли. То Василис премудрый, то Василис прекрасная. это разные Василисы. Все равно хочу. Че ты хочешь? Валенки за ним по всему дому подбирать. А он будет на пещере. нужен состоятельный. Вон помещик жыряет. Так он старый, толстый, зато богатый. Не в деньгах счастье. У вас же с кощеем по любви. Ты думаешь, я потерпела его костлявый зад, если не его злата? Я люблю Иванушку. И лежать. И с Василис на Василису прыгать. А с меткостью-то у него вообще беда. Вот братья все его стрелой в царство попали, а он в болото. Вот так во время кекса попадет куда-нибудь туда. Что ты Будешь делать, а? Да ты права. Мамуль, кто приходил? Да Ленушку это. Я ее справа Мамуль, ну зачем? А нафига фига мне такая невестка. У нее брат козел и зл уже пьет. И вообще у них вся семья. Почему мы в библиотеке? Тут вообще не интересно. Пошли гулять. Здесь очень интересно. Развивайся. Ах, ну понял, блядь. туда нахуй. Поэтому обязательно заходи ставь лайк. Канал выйти, пожалуйста. Панал Нака Владимировна. Лайк, like, подписка. Спасибо, вы лучшие. Так я же люблю ее. Любилку закрыл? Не забываем лайк ставить, да?